Здравствуйте, сегодня мы с вами проверим, как 11 2 готовятся к сдаче ЕГЭ. Эй, ты, что это такое? Уберите камеру, камеру уберите. Так, посмотрите, учебники грязные, списанные, ужасно, просто ужасно, ужасно. Убляет, можно и как вы будете готовиться, я даже не знаю. Посмотрите, ничего совсем не делаю, ничего не делаем. Так, посмотрим. Смотрите, как вас зовут? Здравствуйте, Танверди. Сейчас мы с вами проверим, как готовится. Как вас еще раз зовут, скажите? Танверди. Как вы готовитесь к Киге, Танверди? Скажите, пожалуйста. Так, шпаргалки. Так, и вот, смотрите, ничего вообще совершенно нету. Как Вот так вы готовите. Ужасно. Парфель грязный, посмотрите. Ужасный, например, ли. Здравствуйте, как зовут? Ксения. Ксения. Что? Почему вы в форме? В смысле? Почему вы в форме Ксения? Слушайте, а? Почему вы ничего не делаете, Ксения? Как вы готовитесь к экзаменам, Ксения? Вот так. Отлично. Супер год. Ужасный, Ксения. Телефон опозит. Вам какая Ужасный, Берите Ксения. Камеру, не снимайте, А ты что снимаешь? По результатам проверки я поставила все минусы. Одиннадцатому второму не рекомендуется создавать экзамены.